После встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина, ряд мировых политиков подтверждает мнение американского президента о величии России как мировой державы. Главе США вторит и руководитель Христианско-демократического союза ФРГ Армин Лашет, который может в будущем стать преемником Ангела Меркель на посту канцлера. Лошадь позитивно отнесся к решению Байдена встретиться с Путиным в Женеве и считает, что России нельзя игнорировать, поскольку подобная недальновидная политика не отвечает ни американским, ни европейским интересам. О своей позиции он рассказал в беседе с журналистами Financial Times. Германский политик напоминает о том, что РФ входит в клуб ядерных держав и влияет на многие мировые процессы. Являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, Возвращение послов и признание России великой державой – это очень важный сигнал, подчеркнул руководитель ХДС. Немаловажно и то, что в ходе встречи президенты России и Соединенных Штатов договорились продолжать усилия по контролю за стратегическими вооружениями и реагировать на проблемы, связанные с кибербезопасностью. Политики также признали невозможность потенциальной победы одной из их стран в ядерной войне.